Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем вот такой интересный узор снежинки. Каждая снежинка в ромбике, за счет чего создается единое полотно. Узор хорошо тянется. С изнаночной стороны он практически такой же, как с лицевой, поэтому можно использовать ту сторону, которая вам больше нравится, или вязать двусторонние вещи. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 6 петель. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петлю пальцем. И набираем одну воздушную петлю подъема пропускаем ту которую держим и еще одну а в третью вяжем столбик с одним накидом воздушная второй столбик с накидом в ту же петлю основания Воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый столбик, воздушная, пятый столбик. получился первый веер Теперь одна воздушная. Отступаем две петли в цепочке, а в третью вяжем столбик без накида Одна воздушная Две петли пропускаем. В третью вяжем следующий веер из 5 столбиков с одним накидом, а между ними по одной воздушной. После второго веера набираем одну воздушную, отступаем 2 петли и в третью вяжем столбик без накида. Вот такие веерочки вяжем до конца ряда. Когда связан последний веер ряда, набираем одну воздушную. Также 2 петли пропускаем и в третью крайнюю петельку ряда вяжем столбик без накида. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Разворачиваем вязание. Этот ряд состоит из столбиков без накида. Набираем одну воздушную петлю подъема. первый столбик веера вяжем столбик без накида Между первым и вторым столбиками столбик без накида Во второй столбик столбик без накида Между вторым и третьим, столбик без накида. А теперь в третий центральный столбик свяжем три столбика без накида. Столбик без накида между третьим и четвертым столбиками. Столбик без накида в четвертый столбик. Между четвертым и пятым. И столбик без накида в пятый столбик. Так обвязывается каждый веер по бокам по 4 столбика без накида, а на вершине... Три столбика без накида в одну петлю. Теперь столбик без накида в столбик без накида между элементами. И обвязываем следующий веер. В первый столбик. Между первым и вторым. Во второй. Между вторым и третьим. Над третьим столбиком вяжем три столбика без накида в одну петлю. Между третьим и четвертым. В четвертый. Между четвертым и пятым в пятый. И столбик в столбик перехода между элементами. Последний ряд ряда я также обвязала 11 столбиками без накида. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Он тоже состоит из столбиков без накида. Набираем одну воздушную петлю подъема над крайним столбиком. Во второй столбик вяжем столбик без накида. В третий столбик без накида. В четвертый. Столбик без накида. На вершине у нас есть три столбика. В правый вяжем столбик без накида. В средний на вершине три столбика без накида. И еще 4 столбика. В левый из трех и в 3 следующих по одному столбику без накида. Последний столбик веера пропускаем. И вяжем столбик без накида в столбик перехода между элементами. Первый столбик следующего элемента мы тоже пропускаем. Со второго вяжем 4 столбика без накида. По одному в каждый столбик. Самый верхний столбик вяжем 3 столбика без накида. И еще 4 столбика по левому краю по одному в каждую петлю. Последний столбик веера оставляем непровязанным. Столбик без накида в столбик перехода. В следующем веере первый пропускаем, а со второго вяжем также. В конце этого ряда я связала 3 столбика на вершине последнего веера. Довязываем 4 столбика с левого бока. Последний столбик предыдущего ряда пропускаем и свяжем еще один столбик без накида в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Третий ряд готов. Разворачиваем. Четвертый ряд. Три воздушных петли подъема. Теперь свяжем два столбика с общим верхом. Делаем накид, пропускаем 2 петли, в третью вводим крючок, вытягиваем ниточку и связываем 2 петли на крючке. Две остаются. Снова накид, одну петлю пропускаем, во вторую вводим крючок, вытягиваем ниточку, связываем 2 петли. И теперь связываем вместе все три петли на крючке. Получилось 3 петли подъема и 2 столбика с общим верхом. 4 воздушных. Столбик без накида в самый верхний столбик веера. Он следующий за тем, в который мы сейчас вязали. 4 воздушных теперь свяжем 5 столбиков с общим верхом накид вводим крючок в столбик без накида следующий за столбиком который мы только что вязали то есть мы подряд вяжем во все три столбика вершины Не довязываем до конца накид пропускаем одну петлю следующую столбик не провязываем до конца пропускаем две петли столбик в столбик между элементами не довязываем и симметрично две пропускаем в третий столбик одну пропускаем в следующую столбик на крючке должно получиться 6 петель связываем их вместе получился веер вниз Четыре воздушных, столбик без накида в вершину, 4 воздушных и вяжем 5 столбиков с общим верхом. В ближайшую петлю. Одну пропускаем во вторую. Две пропускаем в третью. Две пропускаем в третью. Одну пропускаем во вторую, связываем 6 петель вместе, 4 воздушных, столбик без накида в вершину. Итак, вяжем веерочки вниз до конца ряда. В конце ряда я связала 4 воздушных. Вяжем еще 4. Теперь свяжем 3 столбика с общим верхом. Первый в ближайшую петлю. Одну пропускаем. Второй столбик. Две пропускаем, третий столбик. Связываем 4 петли вместе. Пятый ряд. Четыре воздушных петли подъема. Вяжем столбик с одним накидом в ту же петлю, из которой выходят воздушные. Воздушная. И еще один столбик сюда же. Воздушная. Мы связали пол веера, то есть узор идет в шахматном порядке. Столбик без накида вяжем столбик без накида. Вот здесь у нас есть петелька, которая связывала 5 столбиков с общим верхом. Следующий веер вяжем в эту петлю Одна воздушная, веер из 5 столбиков с одним накидом, а между ними по одной воздушной. И одна воздушная после веера. Столбик без накида в столбик без накида. И вот у нас готова первая полная снежинка из двух вееров, расположенных зеркально друг к другу. Так вяжем до конца ряда. Когда связана последняя полная снежинка, свяжем половину снежинки столбик вяжем верхушку двух столбиков с общим верхом воздушная второй столбик воздушная третий столбик Каждая из этих снежинок дальше обвязывается двумя рядами столбиков без накида. Поскольку новых элементов в узоре не будет, чтобы не затягивать видео, я оставлю ссылку на полную схему вязания в описании. Это ссылка на мой Яндекс Диск, где схему можно просмотреть и скачать. Для удобства каждый ряд обозначен разными цветами. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.